что такое цифровая дидактика. Тема выбрана не случайно. На самом деле цифровые технологии активно вошли на жизнь. И мы сегодня должны подготовить наших школьников к этой активной жизни. А я читала в интернете «Я правда о мобилизации». Всем привет, в эфире Универ News. а в студии Илья Андрей. В Казанском федеральном университете продолжаются встречи генерального консула Республики Узбекистан Фаридина Насриева с иностранными студентами. На этот раз консул посетил Институт международных отношений Казанского федерального университета. Банки Китая начали активную продажу долларов. С чем связана внезапная активность и повлияет ли это на мировую экономику, выяснял наш корреспондент Маргарита Михайлова.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 Смогут ли крупные державы договориться, объединиться и изменить баланс, покажет лишь время. Маргарита Михайлова, Универньюз. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялась всероссийская научно-практическая конференция «Цифровая дидактика» от инсайдов до реальных технологий. Подробнее расскажем в сюжете.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 Всероссийская конференция, посвященная цифровой дидактике, актуальна в целях повышения цифровой компетенции будущих и действующих педагогических работников. Приветственной речь мероприятия мероприятии открыли директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радив Замоледдинов, проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Альшев, директор Центра цифровых образовательных технологий Еду Теч, Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Луиза Плотникова и заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Минзелия Закирова. Тема выбрана не случайно.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 Данная полученная информация будет для вас не только интересной, но и полезной. Педагогам была представлена возможность посетить пленарное заседание, где образовалась панельная дискуссия. Далее состоялся круглый стол для партнеров Центра цифровых образовательных технологий «ЕДУТЭЧ». Круглый стол для директоров школы Республики Татарстан и мастер-классы для педагогов. Конечно же. Цифровизация напрямую касается и системы образования, системы и общего образования, и системы профессионального образования. В нашей республике и в нашей стране сегодня очень много делается в данной области, но мне кажется, как мы видим по результатам вот этого года, еще недостаточно все развито и все, что мы делаем требует еще дальнейшей доработки. Напомним, что 2022 год в Республике Татарстан объявлен годом цифровизации. По словам Радифа Замалединова, сегодня без дальнейшего развития технологий невозможно двигаться ни в одном другом направлении. Также без цифровых компетенций невозможно на сегодняшний день представить ни одну отрасль профессиональной деятельности. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс. Сначала частичной мобилизации прошел практически месяц. За это время в интернете появились тысячи подборок о том, как себя вести, если пришла повестка. И вроде как большая часть подкреплена мнением экспертов. Чему верить, а чему нет, все подробности выясняла Маргарита Михайлова. Частичная мобилизация в Российской Федерации длится уже почти месяц. Однако, несмотря на это, вопросов среди населения меньше не стало. Напротив, с каждым днем их становится все больше. Это связано с огромным потоком информации. Определить, что из опубликованного правда, а что нет, неосведомленному гражданину сложно. Так и родились на просторах сети Интернет целые подборки рекомендаций для тех, кому пришла повестка. Большая часть из них говорит о том, что ответственность за неявку в военкомат минимальная, другая, что она и вовсе отсутствует. Что делать, если вы отказываетесь от получения повестки? В этом случае предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, неогромного, кстати говоря. До того момента, как вы прибыли в военкомат и были зачислены в штат мобилизованных, на вас не распространяются действия уголовного кодекса в части самоволки, так что ли получается. То есть до того момента, как вы не были приписаны какой-то воинской части, не были мобилизованы, вы не военнослужащий, то есть на вас распространяется лишь действие Кодекса административных правонарушений, как для обычного гражданского лица». Интерес граждан вызывает и вопрос о том, кто вправе обручать повестки, а кто нет. По словам экспертов, два основных канала получения – работодатель и военкомат. Однако и тут все не так просто. Проигнорировать повестку вряд ли получится. Особенно, если представители органов пришли вручить ее лично. Вообще, многие военкомы, военкоматы идут на уловки определенные. Ну, это даже не уловки, наверное, а веяние времени и готовность исполнить указ президента добросовестно. То есть, хитрят немножко. Привлекают правоохранительные органы, в частности, полицию, Росгвардию, и пытаются достучаться до будущих мобилизованных граждан вот путем проведения, как их называют в интернете, облавы, хотя, на самом деле, это не так. Это никакие не облавы, это просто попытка выполнить указ президента. Не совсем это нарушение закона, скажу так. Если сотрудник по инкомата э, присутствует при вручении повестки правоохранительными органами, то фактически я почти уверен, что есть какой-то совместный приказ э, между Минобороны и Министерством внутренних дел, который регламентирует вот создание таких вот рабочих межведомственных групп. Недоверие граждан к звонкам на горячей линии можно понять. В наше время гораздо проще обратиться к поисковой строке. Однако, насколько найденная информация будет верна – большой вопрос. Сначала частичной мобилизации прошел практически месяц. За это время на официальном портале «Объясняем.РФ» накопился банк ответов на самые часто задаваемые вопросы, к которому граждане могут обратиться в любой момент. Маргарита Михайлова, Универньюз. Музей истории Казанского университета организовал круглый стол для ветеранов студенческих отрядов. Во всех подробностях разбирался наш корреспондент Амир Ахтямов. Они, конечно, выезжали вот на подобного рода трудовые семестры, но практически, так сказать, штучно, по, по районам и так далее.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 Фестиваль предусматривает просмотр фильма и дискуссии. Институт психологии образования ежегодно принимает активное участие, организовывает кинопоказ вместе с преподавателями в процессе образовательной деятельности. И сегодня у нас происходит кинопоказ фильма ⁇ Школы философов ⁇ 6 ноября 2022 года отмечается 30-летие принятия Конституции Республики Татарстан. В преддверии праздника проводится конкурс «30-летие Конституции Татарстан. Проверь себя». В конкурсе можно принять участие до 25 октября 2022 года включительно. По итогам конкурса участникам будут вручены ценные подарки в виде цифровых гаджетов. Конкурс будет проходить в онлайн-режиме на сайте.